Новыми Hyundai Крета стоят очереди, а завод под Питером, где выпускают и Солярисы и Креты, работает на полную мощность. И вот вопрос: а стоит ли вообще гнаться за новым экземпляром, если на вторичном рынке можно купить вполне себе свежую и крепкую двухгодовалую машину? А главное, такой способ явно позволит сэкономить немало денег. Но насколько действительно оправдан такой подход и чем он обернется? Вот об этом сегодня и поговорим. С вами Петр Баканов и программа поддержанные автомобили. Ну что, все новое когда-нибудь станет хорошо забытым старым. Теоретически покупать поддержанную Hyundai Creta можно без опаски. Как известно, корейцы дают на свои автомобили пятилетнюю гарантию, а новый паркетник начали отгружать дилерам два года назад, летом 2016-го. Так что любой автомобиль будет гарантийным, если, конечно, он не пробежал больше 150 тысяч километров. Вот только ценники от 850 тысяч до 1 миллиона 300 тысяч рублей. Для справки, дилеры торгуют новыми кретами по цене от 900 тысяч до того же 1 миллиона 300 тысяч рублей. Следовательно, серьезно сэкономить на покупке поддержанного экземпляра, если и получится, то самую малость. Специфика объявления такова. в 60% случаев на продажу выставлены переднеприводные версии. А вот автомат в безусловном приоритете. Он будет установлен на три четверти всех продающихся машин. Еще одно наблюдение. Базовый мотор 1.6 немного популярнее двухлитрового. Что касается оснащения, то половина представленных вариантов приходится на топ-версию, но есть подвох. Много ли вы знаете людей, которые готовы расстаться со своей машиной всего через два года после покупки? Поэтому проверять историю Крета предстоит очень и очень придирчиво. В ней могут обнаружиться и серьезная авария, и банковский залог, и даже угон. Самая серьезная кузовная проблема – это коррозия багажной двери. Вот она, пожалуйста. С этим недугом сталкивались владельцы машин 2016 и 2017 -го годов выпуска. Есть предположение, что на питерском заводе деталь кузова штамповали не из стали, а не отлаженная технология краски вынесла этот момент на всеобщее обозрение. Если вы купили крету и дверь багажника заржавела, нельзя спокойно ездить дальше, а потом, пользуясь заводской пятилетней гарантией, перед продажей перекрасить проблемный элемент. Но приятно, что инженеры по гарантии не пытаются переложить вину на покупателей. Учтите, при обнаружении дефекта необходимо как можно быстрее известить об этом дилера и приехать на станцию техобслуживания для бесплатного ремонта. Если отложить проблему на потом, очаги коррозии начнут расти, и тогда простой перекраской дело не обойдется. У пятидверного кузова есть одна аэродинамическая не самая приятная особенность. Образующееся позади автомобиля разряжение магнитом притягивает всю грязь и пыль. Отсюда, в общем-то, скорее всего и возникает коррозия багажные двери. Поэтому совет, мойте Крету как можно чаще. Но здесь тоже надо знать меру. В целом лакокрасочное покрытие автомобилей Hyundai не блещет прочностью, поцарапать кузов можно даже при очистке зимой от снега, и лобовое стекло отличается повышенной нежностью. Как показывает практика, у многих машин 2016 года выпуска уже появились неопрятные потертости. К салону в силу скромного возраста пока претензий немного. Но, например, моторчик отопителя уже нередко меняли по гарантии. А в апреле этого года представительство марки даже затеяла официальную отзывную кампанию, когда проблема стала действительно массовой. При этом замок багажника под отзывную кампанию не попал, хотя нареканий на него тоже немало. В случае, когда от назойливого стука крышки багажника не помогают избавиться даже постоянной регулировки механизма, что скорее всего поможет, возможно, не самый эстетичный, но проверенный временем народный способ. Просто намотайте кусок изоленты вот на эту скобу. Вообще, учитывая бюджетный статус модели, со стуками и скрипами интерьера придется смириться, как и с дизельным звуком работы мотора на холодную, который пропадает по мере прогрева. Выбор двигателей, как мы уже говорили, не богат. Марка Hyundai предлагает бензиновые агрегаты объемом 1.6 и 2 литра. Оба мотора попадают на российский завод из китайской провинции Шаньдун и схожи по надежности. Считается, что ресурс алюминиевых четверок составляет пусть и нерекордные, но вполне достаточные 200-250 тысяч километров. В приводе газораспределительных механизмов обоих моторов трудятся цепи, теоретически рассчитанные на весь срок службы двигателя. Поэтому чистое и качественное масло – главный залог крепкого здоровья этих атмосферников. Растянувшаяся после 120 тысяч километров цепь может запросто сбить работу системы регулировки фаз CVVT. Но куда хуже, если случится перископ по зубьям звездочек. Это означает неименуемую встречу клапанов и поршней. Столь же печальный финал светит и по вине натяжителя цепи. А значит, за приводом газораспределительного механизма нужен глаз до да глаз. Важное уточнение. У моторов 1,6 тепловой зазор клапанов регулируется подбором толкателей. Тогда как у двухлитровых моторов используются гидрокомпенсаторы. Общая же беда обоих двигателей – близко стоящий нейтрализатор. Он не отличается большим запасом выносливости, при том ускорить его кончину может что угодно – от некачественного топлива до неисправной форсунки. Следовательно, за работой систем впрыска и зажигания необходимо поглядывать предельно внимательно. Керамические соты погибающего нейтрализатора начинают крошиться. И этот, с позволения сказать, песок начинает оставлять борозды на зеркалах цилиндров. И риск вероятности такого явления тем выше, чем больше пробег. К сожалению, у двухлитровых Кред и других корейских автомобилей, где используется мотор G4NA серии NU, задиры на внутренних стенках цилиндров могут появиться даже при вполне исправном катализаторе. О причинах этого явления продолжают спорить, однако подавляющее большинство отмечает, массовой гибели движков от этого недуга не наблюдается. У агрегата 1.6 тоже есть свой скелет в шкафу. На форумах можно встретить жалобы владельцев на то, что машина отказывается заводиться с первой попытки. Причем источник проблемы и в этом случае не найден. Зато известно, откуда может убежать масло – через сальники коленвала. Запотевшая клапанная крышка – также обычное явление, спровоцированное усыхающим герметиком. В список известных болезней также включим плавающие холостые обороты после 50 тысяч километров пробега. Но данная проблема лечится элементарно чисткой дроссельного узла. На «Солярисах» пятиступенчатая механика доставляла массу проблем, но крэти повезло. Она сразу получила более совершенный шестиступенчатый агрегат, который носит индекс м 6 cf У него почти нет слабых мест. Правда, механизму выбора передач время от времени требуется регулировка, а выжимной подшипник не отличается выносливостью. Да и вообще сцепление здесь слабенькое, не любит резких стартов и чрезмерных нагрузок. Именно по этой причине механической коробке передач лучше предпочесть автомат. На «Солярисе» такому же сцеплению вроде бы хватает выносливости. Но поскольку Крета на 200-300 килограммов тяжелее, здесь этот узел работает практически на пределе. Особенно, если автомобиль регулярно толкается по пробкам. Если же мы говорим про автомат с шестью ступенями серии а 6 gf то его гидроблок очень любит чистое масло, и проверять его состояние рекомендуется каждые 30-40 тысяч километров. И, конечно же, не скупитесь каждые 60-80 тысяч километров обновлять трансмиссионку. Тем более, что никаких особенных знаний для проведения масляного сервиса Hyundai не требует. К 150 тысячам километров пробега, скорее всего, придется заменить все сальники и прокладки. А затем уже на замену пойдут и накладки блокировки гидротрансформатора. В системе полного привода работает электрогидравлическая муфта Magna Power Train. Как показал опыт кроссоверов Kia Sportage, где стоит такой же агрегат, при попадании воды внутрь муфта погибает через считанные тысячи километров. Впрочем, Крета получила модернизированную версию узла, поэтому проблем должно быть меньше. При весьма скромных пробегах на полноприводных корейцах может срезать шлицы проходящего через раздаточную коробку промежуточного вала и правого привода. Впрочем, сейчас проблема не носит массового характера. Увы, сейчас нельзя точно сказать, насколько вопрос срезанных шлицов касается Крэта. Но одно известно точно. У машин, оборудованных механической коробкой, полный привод устроен несколько иначе, поэтому их здоровью ничего не угрожает. Однако, независимо от количества педалей, детали трансмиссии рекомендуется периодически очищать и смазывать. Сейчас говорить еще рано, но система полного привода может оказаться бомбой замедленного действия. Вообще, надо понимать, что Hyundai Creta – это городской кроссовер, а не бескомпромиссный вездеход. А если же машине все-таки приходится время от времени сталкиваться с офроудом, то следите за уплотнениями и пыльниками валов. Иначе шлицевым соединением грозит ускоренный износ. Другая известная слабость корейского полного привода – это недолговечный подвесной подшипник карданного вала. Однако сейчас опору можно поменять отдельно, а массового выхода из строя этого узла на кретах еще не было за Замечены. Тем не менее, учитывайте, что у нас сейчас во время съемок имеется только переднеприводная крета, поэтому делайте на это поправку. Сразу отметим, что креты пока не успели намотать рекордных пробегов, поэтому оценивать ходимость подвески несколько преждевременно. Но, по всей видимости, выносливость оказалась удовлетворительной. На текущий момент статистика, собранная сервисменами, такова. Задние амортизаторы выдерживают по 70-80 тысяч километров пробега, а следом к 100 тысячам устают и передние амортизаторы. При этом знатоки корейского автопрома рекомендуют выбирать на замену аналоги именитых производителей, которые стоят дешевле, а ходят больше первые сотни тысяч километров могут износиться втулки и стойки стабилизатора, а также рулевые наконечники. Шаровые опоры передних рычагов обычно переживают сайлент-блоки, которым отпущено около 120 тысяч километров. А элементы задней балки, что стоит на переднеприводных авто, должны прожить аж до 150 тысяч километров. Всем полноприводным кретам, вне зависимости от оснащения, полагается задняя многорычажная подвеска. С ней владельцы кроссоверов пока тоже не испытали никаких особенных хлопот. И только рулевое управление уже сейчас досаждает проблемами. Гарантийные замены стучащих рулевых рейк начались чуть ли не одновременно со стартом продаж этих автомобилей. Но обычно стуками досаждает рулевое управление тех автомобилей, где вместо гидравлического усилителя установлен электрический усилитель. Гидравлический усилитель руля поначалу устанавливали только на версии с механической коробкой передач. Однако с августа 2017 года абсолютно все креты обзавелись электроусилителями. Периодически встречаются жалобы на недолговечность опорных и ступичных подшипников. Но сами жалобщики впоследствии признают, что причиной выхода из строя этих деталей являются откровенно плохие дороги. А вот нежные колесные шпильки – явление, к несчастью, распространенное. С точки зрения надежности, кроссовер Hyundai Creta трудно назвать идеальным автомобилем. Конечно, многие проблемы будут со временем устранены, а некоторые, например, возможная слабость системы полного привода, не проявится вовсе. С другой стороны, учитывая пятилетнюю гарантию, покупка двухгодовалой машины, да еще и по привлекательной цене, наверняка станет хорошим приобретением.